Всем привет! Плюс один классный объект нам в копилку продали террасную доску такая проверенная влагостойкая доска потому что здесь терраса вместе с пирсом выбрали южную корею Вудвикс, цвет вуд вот такой вот красивый такой однотонный получился светлый настил отлично сочетается с фасадом на фасаде такие вот кирпичики и со вставками светлый темный и также использовали дпк на подшив вот этой крыши тоже светлый и все вот все вместе сочетается здесь вот уже обуютели пространство это не а, не одна терраса на этом объекте а, мы сейчас пойдем а, посмотрим дальше дальше а, тоже использовали вудвекс но цвет другой вот и такое вот сочетание знаете такая игра игра тонов а, Ну создает очень интересный такой полноценный полноценную картину красивую, ну, сами видите, все прекрасно, просто все довольны. И вторая терраса, также мы продали вудвекс коричневый, да, я вам говорила, что та терраса светлая, а эта, наоборот, темная, и вот тоже вставки на потолке, и вот сейчас выходим, смотрим, и очень длинная терраса и длинные, нескользящие ступени. Все это сделано из ДПК, вся терраса и потолок. И вот такая вот акцентная клумба, ее тоже отделали ДПК. Вот со всех сторон. Вот, видите, сочетание такое, опять же, сочетание, да, видите, два цвета. Светлая мебель здесь выбрана и темный, а, темный материал. А, вообще интересно, правда, сочетание, то есть террасы разного цвета. Фасад, вот к кирпичу а, добавили вот такие вот светлые вставки, вот такие акцентные вставки из ДПК. А, сейчас еще покажем, там стена целая из ДПК. Вот здесь просто вставки. Пойдемте дальше. Так. И здесь у нас вот дальше, у нас вот такая стена, стена из ДПК. И, и пойдемте покажу еще отделка столбов, тоже светлый, светлая террасная доска. И вот такие вот столбы тоже сделаны из ДПК. Также использовали ДПК вот на такие столбы, даже, наверное, не просто столбы, а какие-то декоративные элементы. Это у нас гараж и весь потолок тоже... Просто делали ДПК.